По новым стандартам, теперь около школьных учреждений должен стоять забор, высота которого не позволит детям покинуть учебное заведение. Замена забора началась еще в середине августа и уже близится к завершению. Обновленный забор теперь проходит по новой местности, а также в нем появились дополнительные калитки и ворота. Теперь горожанам не придется обходить школу, как раньше, так как со стороны спуска от улицы Красный Горн появилась калитка, которая позволит пешеходам беспрепятственно пройти на школьную территорию и сократить путь. Также новая калитка появится и на территории теплицы. На подъеме на улицу Красный Горн начался ямочный ремонт дорог. Учитывая то, что это единственная дорога, которая ведет к достаточно крупной улице Красный Горн, ремонт дорог здесь ждали, причем довольно давно. Пока что залатаны мелкие ямы и углубления. Будем ждать более капитального ремонта, как, например, в Снежногорске. Известная многим полярницам бочка укатилась. Ранее здесь располагался продуктовый магазин, который стена к стене прилегал к небольшому торговому комплексу и соседствовал с тремя ларьками. Теперь на его месте пустота, а яма, в которой располагался магазин, засыпана. Стоит отметить, что в последнее время этот магазин не работал, и вполне возможно, что его площадь просто не использовалась. Однако, учитывая увеличение числа продовольственных супермаркетов в нашем городе, данная потеря не должна доставить больших неудобств жителям домов неподалеку. Более года на этой детской площадке отсутствовало необходимое количество песка, чтобы детям было удобно играть и проводить свое время на данной площадке. Небольшая лодочка буквально возвышалась над землей на своих бетонных основаниях. Совсем недавно площадь по данной конструкции засыпали достаточным количеством песка, как и было предусмотрено на этой детской площадке изначально. Хочется также отметить, что несколько раз эта детская площадка попадала в объектив моих камер, где я делал замечания по поводу нехватки песка на данном участке. Теперь одна из проблем решена. Дети могут играть без осложнений. Между этих двух домов располагаются два магазина. Совсем недавно старый забор, который ограждал своеобразную автомобильную парковку, снесли и поставили новый, бетонный. Так и выглядит этот участок красивее и безопаснее. Старые колья уже давно прогнили, а проржавевший металл, чьи участки еще попадались в некоторых местах, смотрелся не очень красиво. Современное ограждение ограничивает грунт бетоном, а над ним возвышается небольшой металлический забор зеленого цвета. Осталось только обновить лестницы. Художница Наталья Попова, известная в Полярном своими яркими рисунками на различных постройках нашего города, недавно нанесла новый арт-объект в переходе между домами на улице Красный Горн. Новый рисунок не только смотрится ярко, красиво и живо, но и скрывает недостатки старых стен и творений предыдущих художников в кавычках. Сейчас в городе присутствует несколько работ Натальи – лисенок, пчелка, енот и ворон. Будем надеяться, что и новый рисунок также приживется. Совместно с Натальей стены нашего города разрисовывает и художник Сергей. На его счету тоже несколько работ по украшению нашего зато.